приветствую вас дорогие друзья с вами алла вишневецкая и сегодня мы с вами поговорим о прогнозе на неделю с 13 по 19 июня мы обсудим какие будут важные астрологические события на этой неделе и какие рекомендации стоит учитывать в первую очередь конечно же хочется сказать о меркурии ведь Неделя буквально начинается с его перехода в знак Близнецы. Это у нас знак, который связан с коммуникацией, легкостью, движением и, конечно же, большим любопытством. Помимо этого, Меркурий набирает стремительно скорость. С каждым днем его скорость увеличивается. Поэтому, естественно, что неделя подходит для обучения, поездок для того, чтобы вести переговоры, очень много общаться и искать нужную информацию. Следующий важный момент — это то, что Меркурий будет на этой неделе проходить те точки в зодиаке, которые он проходил прежде, перед своим разворотом в ретроградные движения. И поэтому мы будем склонны подводить итоги, особенно по тем делам и проектам которыми мы начали заниматься полтора месяца тому назад во вторник 14 июня нас ожидает полнолуние в знаке близнецы конечно же как и в любое полнолуние в этот день может наблюдаться повышенная эмоциональность и она в основном будет направлена на то чтобы прочувствовать свою значимость в этот день мы можем зависеть от того, как к нам относятся окружающие, как они оценивают результаты нашей работы. По сути, в период полнолуния очень важно все-таки фокусироваться на своих достижениях, на результатах своей работы, подводить итоги в этом вопросе. Логичным будет по данному полнолунию получить результаты по теме обучения, по бумажным делам, это может быть пакет документов, который вы наконец-то получите. В целом, также для данного полнолуния характерно планирование путешествий, решение вопросов, связанных с повышением, карьерным продвижением. Характерной особенностью полнолуния является то, что с одной стороны мы будто бы получаем итог, результат нашей работы и нашего труда, который мы вложили ранее, но с другой стороны очень важно в этот период планировать свое будущее, думать о каких-то новых вершинах, поскольку стрелец — это знак, который напрямую связан с вдохновением, поэтому очень важно, чтобы мы были воодушевлены какой-то темой, какой-то идеей, которая обязательно должна в скором времени появиться в нашей жизни. Хочу обратить ваше внимание на то, что нас с вами ожидает, пожалуй, самая динамичная неделя этого лета поскольку Марс будет находиться в соединении с Хероном. Это говорит о возможности совмещать разные виды деятельности, о возможности работать минимум в двух направлениях сразу. Это как раз-таки тот период, когда фокусироваться на чем-то одном не обязательно. Мы можем параллельно заниматься несколькими делами, и это будет очень правильным решением. В период с 15 по 17 июня Солнце будет делать трин к Сатурну и параллельно квадратуру к Нептуну. Это интересное время. С одной стороны, появляется возможность планировать и действовать очень четко, с пониманием дела, когда мы выверяем каждый шаг и понимаем, к чему эти действия должны привести, но с другой стороны квадратура к Нептуну может подталкивать к лени, желанию отсидеться, подождать, это может давать общее такое настроение, когда мы отвлекаемся, когда нам сложно замотивировать себя действовать прямо сейчас. Поэтому важно все-таки вот это чувство лени в себе победить в этот период, поскольку потенциал вот этого Трина, Сатурна к Нептуну очень хороший для того, чтобы начинать новые дела, а также для того, чтобы продвигать уже ранее начатые проекты. Тем более, что в этот же период Венера будет находиться в соединении с восходящим узлом, а это очень благоприятный фактор для переговоров, для того, чтобы, в принципе, находить компромисс, для того, чтобы решать финансовые вопросы. Но удачно все будет складываться только если мы возьмем себя в руки. Кстати, если вот говорить о Венере, да, то на выходных, а это у нас будет 18-19 июня, Венера будет делать секстиль к Нептуну и квадратуру к Сатурну. Поэтому у нас будет желание на выходных уединиться. В отношениях может присутствовать пассивная позиция, нежелание предлагать встречаться, поскольку хорошо будет уединиться. А также по данному аспекту может быть желание посещать природу, Проводить время возле водоема. Это хорошее время для того, чтобы по-настоящему расслабиться. И в целом может быть ощущение такой накопившейся усталости. И действительно многие будут ощущать потребность в отдыхе. А к тому же в целом вот этот сектор между Нептуном и Венерой способствует тому, чтобы получать вдохновение во время отдыха. Поэтому некоторые из вас могут почувствовать потребность в том, чтобы отдохнуть так, как вы любите больше всего. В таком случае нужно будет потратить, конечно, силы, время на организацию этого отдыха, но от этого стоит, поскольку вы получите такой большой заряд позитива, и вдохновение, что это будет прекрасным стартом для уже следующей недели. А, кстати, следующая неделя у нас тоже очень интересная. И мы ее, конечно же, обязательно разберем в следующем гороскопе на неделю. Будем с вами на связи. Всем хорошей недели. Всем пока-пока.